Ребят, всем привет! Сегодня я покажу, как э, скачать программу для записи экрана. ХПК. Вот видите, вот смотрите, мы пишем программу для записи экрана. С экрана. Нет, у меня просто. Ну, я оставлю ссылку на эту программу. Вот. Вот, нажимаем. Я скачиваю не с муфтий что мультиту могу скачать и Яндекс, и. Так, я скачал, получается, кайл с 31 мегабайт. Вот, я скачиваю стандартного установщика. Скачали. Нажимаем. Да. И пока. Я опять скачал. Ого! Русский. Это, это стандартная установка для Windows 7. У нас у меня стоит антивирус, так что если этот будет вирус тут. У меня почему-то первый раз я скачивал не сработала. Ну антивируса не было, ну был антивирус, ну вируса не показано, значит это чистый файл. Можно скачивать. Готово. Еще сейчас вот видите наша программа Купыка. Я сейчас записываю через Бандика. Так, закрыть. Вот, смотрите. Я опять сам сильно в ХПК ничего не знал. плоти расширим область. Но ну, вот тут можно развить, раз, э, улучшать область. Вот, смотрите, у меня тут тоже звук записывается. но не записывается. Вещать, запись. Тут можно записывать игры, наверное. Вот, ну что ж, смотрите, я сейчас записываю через бандика. Вот, видите, но я уже вы уже поняли в начале выпуска. Вот, смотрите, я оставлю ссылку вам под видео. Это будет программа для записи экрана. У кого Windows другой, тут есть только для Windows 7. Так что смотри только Windows 7 в последнем 2019 -го года. У меня. Кстати, я сейчас покажу, что у меня. Система безопасности. Вот, смотрите, моя система. А -а -а -а. Посмотрите, у меня основная память 8 гбита, у 64 разрядная операционная система. У кого 32 разрядные, тут есть можно и до 32, и до 64, но не для 16 бит. Вот, посмотрите, давайте посмотрим скриншоты, навигацию. Да Системное аудио. Сейчас надо выключить мне аудио. Вот не знаю, у меня оценка 7.1. Сейчас обведу. А, не, У меня же экранная съемка. Так что объяснить тут нельзя. Вот, смотрите, тут микрофон. Системная. А. У меня вот система аудио, микро Аудио, микрофон. Ну что ж, всем пока. С вами был Супер Лего Мастер. Я думаю, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.